Не зря весь мир называют театром, однако жизненные реалии часто превращают его в абсурд. А играющие в постановках и спектаклях люди нередко похожи на актеров, лишенных логики и какого-то ни было здравого смысла. По-иному объяснить всю нелепость и несуразности, случающиеся с людьми в самых, казалось бы, обыденных жизненных ситуациях, просто невозможно. Настроение у Ивана было скверным. После грандиозного скандала на почву безосновательной ревности жена Марина, забрав сына, укатила к матери в пригород. На работе снова лишили премии. Единственный друг Вовка подложил свинью, и теперь его вряд ли можно считать другом. И все это за один день. В общем, жизнь удалась. Иван Иванович Тузиков был человеком невезучим. К его жизненному берегу то и дело прибивало подлых людей, которые перед тем, как плюнуть кому-то в душу, не ланятся набрать полный рот дерьма. Судьба-насмешница крайне редко преподносила ему подарки, стараясь чаще подкидывать проблемы. По достижению зрелого возраста Ваня успел дорасти лишь до должности младшего менеджера по продажам. Работа в маленьком неприметном магазине садовых удобрений приносила более чем скромные доходы. Но так было не всегда. Когда-то в годы своей молодости среди знакомых друзей Ваня сплыл заядлым и, главное, невероятно удачливым охотником за крупными денежными купюрами, приятно хрустящими в руках. Почти каждую неделю он открывал одноразовые ОАО, ЧП или СП, через которые ловко отмывал прибыль. Вспоминая о былом финансовом фуроре, Тузиков искренне удивлялся, куда испарилась его дальновидность, предприимчивость и коммерческая охватка. «Словно подменили меня», — думал он. Но потом, похватившись, начинал оправдывать себя тем, что сейчас настало другое время. Все ниши бизнеса уже заняты, а он просто не сумел найти себя в новом мире. В молодом возрасте Тузиков относился к дегам чересчур легкомысленно. Наверняка деньгам это не понравилось. Они обиделись и решили его избегать. 15-20 лет назад Ивану удавалось подозрительно легко зарабатывать внушительные суммы. Тогда он был весел, находчив, вечно молод, сыт и пьян. Ежедневно спуская деньги на рестораны, дорогие вещи и содержание двух, а то и трех девушек-модели, он и подумать не мог, что в будущем его ожидает стоптанная безнадежная зрелость. Теперь жизненные запросы Ивана стали скромнее. Накопленного с годами опыта прибавилось, а вот кредитов доверия к злодейке судьбе значительно уменьшилось. Начались перебои с финансовыми поступлениями. Сразу появились и проблемы в отношениях с женщинами. Дамы безжалостно бросали его на произвол судьбы. Но через время, правда, возвращались, норовя выселить Ваню из его же квартиры. Он робко протестовал, но каждая законная супруга заявляла примерно одно и то же. Мол, настоящий мужик обязан оставить все имущество жене, а сам покинул семейное гнездо с двумя стопками – стопкой собственных трусов и стопкой книг. По их мнению, две такие стопки – прекрасное сочетание для начала новой успешной жизни. О стопках же в виде посуды лучше не вспоминать. Ведь прием алкоголя дурно действует на характер мужчин, пробуждая в них апатию и тягу к философским рассуждениям. Две женщины, на которых была официально жена Тузиков, гусеницами проехались по его изменчивой судьбе, как быстроходные танки по мягкому чернозему. Две ушлые самки за счет мужа легко устроили свой быт, а его стареющего самца, некогда красивого и успешного... Бросили доживать свой век в крошечной коммуналке. Две роскошные просторные квартиры в центре города были принесены в жертву бракоразводным процессом. Но, несмотря на получение дорогостоящих квадратных метров, бывшие супруги все равно остались недовольны. Они уверяли, что это лишь жалкая компенсация за лучшие потерянные ими годы, проведенные в браке с Уаней. Нынешняя жена, третью по счету, оказалась не такой корыстной, как две предыдущие. Однако и в ней немало недостатков. Во-первых, она капризная, упертая и очень нервная. Чуть что не так, в слезы и до последнего стоит на своем. В таких случаях скандал неминуем. Так пилит, что во все стороны опилки летят. Во-вторых, она ужасно ревнива. Ей постоянно мерещится, что у мужа миллион любовниц, хотя он и думать забыл о походах на сторону, когда это было. И в-третьих, она морально шантажистка. Объектом ее шантажа обычно выступает ребенок, мол, если что не по моему, больше ты своего чада не увидишь. Почти после каждой ссоры забирает ребенка и уезжает к маме. А Иван очень привязан к сыну. Прожив несколько лет с Мариной, начал понимать, что скоро может стать нейростенником. Итак, жена измотала нервы и, прихватив сына, уехала. Друг подставил, даже не извинился, на работе финансовые неприятности. Снижаются прибыли. Соответственно, что это отражается и на заработках младшего менеджера. Ввиду таких консервативных неприятностей, произошедших в течение всего нескольких часов, Ранимая душа Ивана, не выдержав нагрузки, попросила разрядки. А самым удобным, быстрым и, главное, эффективным способом пересогрузить сознание и успокоить душу для Вани было распитие коньяка. Чаще всего он делал это в гордом одиночестве, но в этот раз более желанным вариантом была компания с привлекательной девушкой. С целью испить коньяк и заодно с кем-то познакомиться, он отправился в модный ночной бар «Престиж». Заведение находилось в другом районе города. Нарушив свой принцип никогда не тратиться на такси, Вас впервые за много лет позволил себе прибыть к месту назначения как белый человек на колесах. Подкатив к обители ночных развлечений, он расплатился с водителем, вышел из желтого такси и решительно шагнул в сторону бара. Разноцветные огни дарили острое чувство предвкушения, что сегодня непременно произойдет приятное, незабываемое, волнительное приключение. Если повезет, оно окажется еще и романтическим. Бар жил своей обыкновенной, насквозь пропитанной алкоголем и прокуренным табаком жизнью. Модное заведение, а вместе с ним и его угоревшие посетители корчились в объятиях истошно орущей попсы. Тузиков, крутя по сторонам головой, высматривал симпатичных незнакомок, которые смогли бы скрасить его одиночество. К сожалению, все симпатичные дамы были заняты, а устраивать бои за самку в планы Вани не входило. Сейчас он совершенно не готов к кулачным диалогам. У него для этого нет убедительных аргументов. Да и возраст уже не тот. Остальные гости бара, свободные, как ветер в поле, казались Ване слишком непривлекательными. Они давно положили глаз на одинокого, еще не старого мужчину, скучающего в обществе коньячного бокала и тарелки с салатом. Одна дамочка даже попыталась познакомиться с Иваном. В какой-то момент она, вкрадчивой поступью, приблизилась к его столику и мягко, словно пыль, опустилась на свободный стул. Резко подняв голову и увидев перед собой незнакомку, Ваня чуть не закричала от неожиданности. «Что вам надо, милое создание?» Спросил он, еле скрывая раздражение. У милого создания было лицо выжатого лимона, крупный висячий нос, уши в растопырку и алчный взгляд. Под левым глазом проступала синева, а зона вопиющего глубокого декольте была усеяна красными, сочными угрями. Дамы с подобной внешностью мало привлекали Ваню, да и выпитый коньяк почему-то не подействовал на него расслабляюще и не спровоцировал на доверительную болтливость. На вопрос Вани девушка не отреагировала. Сначала она сделала вид, что стесняется, а потом начала недвусмысленно намекать на возможность провести вечер вместе. Шла напролом. И это начинало выводить Ваню из себя. «Я вас за свой столик не приглашал». «Вы такой одинокий. Хотите, помогу вам скоротать вечерок? Только скажите сразу, какой суммой вы намерены меня отблагодарить?» Такого поворота Тузиков не ожидал. Несколько секунд он обдумывал, как бы деликатнее отшить наглую девицу. Но потом решил не церемониться. «Ну-ка, быстро пошла отсюда, на Халка, Отблагодарить ее! Ты смотри, какая! Чтобы я тебя не видел!» Наверняка привыкшая к подобному отношению девица, нисколько не обидевшись, вскочила и попрыгнула на своих тонких ногах в направлении танцевальной площадки. «Ух, отделался! Подобное знакомство мне ни к чему!» «Неужели такие кому-то нравятся?» «Наверное. На каждый товар...» «А вообще наглость не зря называют вторым счастьем. Говорят, что сегодня слишком уверенные в себе девушки, востребованы, независимо от уровня интеллектуального развития и внешних данных. В борьбе за популярность эти самозванки потеснили даже коварных обостительниц и крепких, как сталь, бизнес-леди», – размышлял Ваня. «Вечер прошел не так, как рассчитывал Тузиков». Интуиция его обманула. Никакого приключения, тем более романтического, с ним не произошло. Конечно, если не считать на нахалки и еще парочки несвежих девиц с таким же развязным поведением. Поэтому Ивану ничего не оставалось, как на протяжении трех часов сидеть в одиночестве и упиваться коньяком. Закусывал он лимоном и рыбным салатом, который, вопреки обещаниям официанта, оказался совершенно невкусным. Около полуночи Ваня почувствовал, что его организм под завязку наполнился горюче-смазочным топливом. Душа успокоилась, мысли пришли в норму, а сознание, хоть и затуманилось хмелем, отчетливо кричало. Угроза нервного срыва миновала. «Значит, пора домой!» Он оплатил счет, отвалив плутовому, но обходительному и влежливому официанту королевские чаевые. Это стало еще одним поводом возгордиться собой. Встав из-за стола и, двинувшись в направлении выхода, Тузиков сильно засомневался, что сможет самостоятельно попасть на улицу. Ноги слушались плохо, хотя голова соображала нормально. Покинуть заведение помог все тот же доброжелательный официант. Нежно поддерживая щедрого клиента под локоток, он вывел Ваню на крыльцо бара и, облокотив от дверной косяк, оставил стоять у входа. «Что за вонь?» Заплетающимся языком поинтересовался Иван. «Это свежий воздух!» – возвращаясь в бар на ходу, крикнул официант. На улице бушевала гроза. То тут, то там черное небо прорезали хищные молнии. По заплаканным улицам текли настоящие реки. Ливень был знатным. Из-за сырости, видавшей в воздухе, остро пахло бензиновыми парами и землей. «Ох, и угораздило же меня так напиться!» – подумал Ваня. Слово на маятник, раскачиваясь в дверном проеме. Усилием воли он подавил легкую тошноту, подступившую к горлу. «Нужно ловить такси», — решил Тузиков. Наведя резкость на темную дорогу, щедро мываемую ливнем, через стену водного потока, он увидел едва различимый огонек. Его контуры напоминали светящую шашечку такси. Застегнув плащ и подняв воротник, Иван неуверенно взял курс на огонек. Бежал он неровными скачками, по-женски выкидывая плохо слушающиеся ноги. Огибая гигантские лужи, он даже умудрился ни разу не упасть. К счастью, огонек оказался шашкой такси. Из-за плотного ливня очертания автомобиля размылись. Но теперь, добравшись до огонька, Иван выдохнул с облегчением. Дернув заднюю пассажирскую дверь, Тузиков неуклюже плюхнулся на сиденье. Захлопнул дверь. Снова подходила пресловутая тошнота. Чтобы как-то с ней справиться или хотя бы отстрочить неминуемое самоочищение желудка, Иван прикрыл глаза и застыл в одной позе. Голосом, полным страдания, произнес «Садовая 94, если можно быстрее». Запрокинув голову назад, в течение минуты он пытался вырваться из душных объятий алкогольного шторма. Голокружение усилилось, но тошнота, к удивлению, почти пропала. Автомобиль стоял на месте, как вкопанный. «Чего стоим, шеф?» – поинтересовался Тузиков, не открывая глаз. Вдруг автомобиль, резко дернувшись, словно поезд, тронулся с места и бесшумно покатился по трассе. Пытаясь принять более удобную позу, Ваня случайно задел рукой кнопку на двери. Издав в тихий щелчок и опустившись паз, кнопка заблокировала заднюю пассажирскую дверь. Этого Тузиков совершенно не заметил, продолжая ворочаться на сиденье. Он попытался открыть левый глаз, но делал это с большой осторожностью, поскольку понимал, что мелькающая за окном картина может снова вызвать очередной приступ дурноты. Приоткрыв, наконец, глаз, Ваня увидел, как со скоростью пешего хода за окном проплывают редкие огни закрытых ларьков и магазинов. «Командир, чего ползешь, как черепаха? Прибавь глаза, а то мы такими темпами только к утру доедем!» Недовольно пробурчал Иван. Чувство напряжения от того, что пришлось произнести настолько длинную и чересчур логичную для его нынешнего состояния фразу. Ответом ему была тишина. По крайней мере, он не услышал никакой реакции со стороны водителя. В голову, которая до сих пор кружилась, заползло липкое, неприятное ощущение, будто происходит что-то нелепое, необычное. По позвоночнику пробежал холодок. И тут Ивана осенила. Он вдруг понял, что именно показалось ему необычным. Автомобиль двигался, но звука работающего мотора слышно не было. Машина и сейчас медленно плыла по проезжей части, словно тихоходное судно по спокойной реке. Когда она плавно перевалилась на дорожных ухабах, в салоне слышались приглушенные скрипы и перестуки каких-то металлических деталей. Через лобовое стекло невозможно было что-то разглядеть из-за по нему мощных потоков ливня. Что удивительно, дворники не работали, застыв на середине стекла. Головокражение еще больше усилились, и Ваня был вынужден прикрыть глаза. Смутное чувство нарастающей тревоги заставило его снова обратиться к таксисту. «Зовут-то тебя как? Командир?» Ответа не было. Автомобиль слегка качнулся, попав колесом в очередную выбоину. Движок по-прежнему молчал. Машина ехала с той же скоростью. Лузиков хоть и боялся увидеть нечто страшное, все же решился опять приоткрыть глаза, но уже правый. «Может, другим глазом будет лучше видно, или в обрезываемой картинке что-то изменится?» – надеялся он. Даже не успев разомкнуть слипнувшиеся веки до конца, он уже понял, что увидеть страшное ему все-таки придется. В салоне никого, кроме его самого, не было. Водительское кресло пустовало. От резко нахлынувшего страха Тузиков чуть не потерял сознание, когда увидел, как руль, мелко вибрируя, крутится из стороны в сторону, без всякой посторонней помощи. Не шевелясь и не дыша, Ваня осторожно закрыл глаз и внезапно ощутил, что треск, как стеклышко. Аккуратно, чтобы не издать ни единого звука, Тузиков потянулся к ручке автомобильной двери. Он отчетливо слышал, как напрягаются мышцы его руки и добоскрипывает локтевой сустав. Дверь была наглухо запертой. «Замуровали!» – в панике подумал Иван. Наблюдая за происходящим уже двумя глазами, Тусиков увидел через боковое стекло мертвенно-синий свет, исходящий от фонаря. В этом свете он разглядел ворота, а на них вывеску с крупной надписью «Городское кладбище номер шесть". Проезжая мимо вывески, автомобиль сначала сбавил и без того низкую скорость, а через секунду вовсе замер. Тузиков похолодел, как первые капельки, предрекающие начало дождя, в его зрачках заплясали первые искренне сдвигающего психоза. От напряжения глаза Ивана заследились, шея мгновенно онемев, перестала двигаться, а внизу по спине устремились холодные ручки пота. Дернув ручку, Тузиков попытался повторно открыть дверь, но не вышло. Постояв минуту, машина, не увеличивая и не сбавляя скорость, опять двинулась в путь. Автомобильные внутренние зловеще позвякавали. Теперь Тузиков был уверен, что это звенит не только металлическое, но и острое. Сознание Ивана очистилось от каких-либо мыслей, и из-за могильной тишины он остался наедине с гробом, который катился в неизвестном направлении. От переживания ноги Ваня начали дрожать. Он пытался унять дрожь, учстили воли, но ничего не получалось. Вдруг правая нога наткнулась на что-то твердое, нагнувшись, Тузиков нащупал на полу какой-то предмет, схватив ее и поднес глазам, которые в тот час полезли из орбит. «Лопата!» Металлическое лезвие хищно сверкало в свете редких фонарей. Ивана захлестнула новой волной страха. Мгновенно разыгралось воображение, а логика четко выстроила ход развития дальнейших событий. «Убьют и закопают!» Отшурнув от себя лопату, он взвыл от безысходности. Машина продолжала свой зловещий путь, медленно двигаясь вдоль кладбищенской ограды. Паривистый ветер нещадно нагнул ветви растущих на обочине деревьев. Одна из ветвей, качнувшись, ударила в окно гроба на колесах, что заставило Ивана отпрянуть в сторону и закрыть лицо руками. Немой ужас сковал его тело. Под локтем, которым он уперся в сиденье, Тузиков почувствовал нечто мягкое, податливое. Присмотревшись и тщательно ощупав нечто, он понял, что перед ним открытый пакет. А в нем осознание того, что находится в пакете, заставило Ваню зажмуриться. Через секунду он с большим трудом разлепил веки одного глаза. Второй глаз от удивленного кошмара распахнулся самостоятельно. «Ядрёна вожь пронеслось в голове. В пакете лежал огромный кусок сырого мяса. Тусклый свет очередного придорожного фонаря позволил рассмотреть страшную находку лучше. Кое-где по блестящей мясной мякоти стекали кровяные струйки. Это зрелище на миг парализовало Ивана. Загнанное сердце оборвалось и покатилось в направлении правой пятки. Ваня резко перестало хватать кислорода. Он задыхался от чудовищных догадок. Убьют, расчленят и закопают. Через пару минут Тузиков заметил, что впереди виднеющиеся красные и синие огоньки. По мере их приближения он понял, что это проблескивают маячки на автомобиле ГАИ. Патрульная машина не двигалась, но мотор ее работал. Стараясь действовать как можно тише, Иван кинулся к спасительной ручке из стеклоподъемника. К счастью, она работала. Запотевшее и мокрое стекло, повинуясь действиями Ивана, послушно опустилось. Катафалк, в котором находился ни живой, ни мертвый от страха Тузиков, вплотную подходил к машине ГАИ и остановился. Из полицейского автомобиля вышла высокая фигура в черном длинном плаще. Голову фигуры полностью покрывал такой же черный капюшон. Подойдя к катафалку, фигура припустила с головы капюшон, слегка наклонилась и заглянула в открытое окно. На смерть перепуганный Тузиков ожидал увидеть под капюшоном как минимум голый череп с красными глазами-угольками. Но вместо этого увидел обычную человеческую голову. Живую. Это был патрульный подлицейский. Когда глаза обезумевшего от паники Ивана встретились с глазами правоохранителя, произошла еще одна неожиданность. Тузиков понял, что он не в состоянии разомкнуть челюсти. Он хотел изо всех сил закричать «Спасите!», но не смог даже расцепить зубы. Лицевые мышцы, словно окаменев, не слушались. Гаишник, муря мохнатые брови, в упор смотрел на Ивана и молчал. А тот, не в силах привести речевой аппарат в действие, активно вращал глазами, пытаясь обратить внимание стража на пустеющую водительское место. После безуспешных попыток разомкнуть сведенные судорогой челюсти, Тузиков стал еще активнее подмигивать полицейскому. Никакой реакции. На лице гаишника застыло недоумение. Вдруг Ивана пронзила ужасная догадка. «Это не полицейский!» Лицо из законного проема продолжало внимательно таращиться на Ваню. Водянистые глаза незнакомца не моргали и почти не двигались. Кожа на его лице отливала голубоватым оттенком. От зловещего взгляда гаишника сердце Вани зашло в бешеном ритме. Вдруг незакомец выпрямился и, глядя куда-то в сторону, громко крикнул. «Что, сдох?» «Все, мне конец!» Сам себе вынес приговор Иван. Его сердце, чуть не пробившее грудную клетку, на миг замерло. И в образовавшейся мертвой тишине Тузиков услышал шаги, приближающиеся к атофалку. Затем послышался громкий запыхившийся голос «Да, товарищ капитан. Опять движок полетел. Эта ржавая корыта меня уже достала. Продавать его надо. Аккумулятор тоже умер. От самого бара толкаюсь. Сил уже нет. Позволите прикурить аккумулятор от вашего автомобиля?» «Конечно прикуривай», — ответил гаишник. И, мотнув головой в сторону катафалка, спросил. «Зачем же ты ночами сумасшедших в своей машине возишь? Вон глянь, сидит, глазами хлопает и дергается, словно не может вымолвить». Лухань не мой, что ли? Давай, вези его отсюда. Утро постучалось больное, травмированное сознание Ивана ярким слепящим солнцем. Несколько минут Тузиков лежал, не двигаясь, пытался понять, где он. Когда понял, что находится дома, и вспомнил о ночной поездке в такси, его тело покрылось липким потом. Выбравшись из-под одеяла и кое-как доковыляв до зеркала ванной, он попытался почистить зубы и умыться. Но сделать это ему не удалось по причине сильно трясущихся рук. А затряслись руки Вани после того, как он увидел свое зеркальное отражение – из висевшего над ракомойником зеркала на него с ужасом взирал натуральный дед. Всего за одну ночь из жгучего брюнета Иван Иванович превратился в глубокого старика с седой головой. Шевелюра была часто прорежена белыми, словными лиренными прядями. Теперь волосы приобрели модный окрас перед солью. А виски и челка, оттененные неестественной зеленью лица, вовсе казались белоснежными. Целый день Иван промучился похмельем и жуткими воспоминаниями о ночном происшествии. Он смутно помнил, как таксист, заходя с нервным смехом, объяснял ему, что толкал машину от самого престижа. То из-за грома не услышал, как кто-то открыл дверцу машины и сел внутрь. Как по причине плотных дождевых потоков не видел, что в машине кто-то находится. То мясо на сиденье – это обычная говядина, которую он купил днем на рынке. Что лопатой он недавно откапывал колеса своего автомобиля, севшего днищем на лесной дороге с зыбучим песчаным грунтом. Сейчас Иван все это понимал, но пережитый страх еще не выветрился из его сознания. Душу Ивана терзала и обида на супругу-скандалистку, уехавшую с сыном к матери. А главное, он волновался, как Марина отреагирует на его седую голову, не разлюбит ли старика, не бросит ли. До вечера Тузиков не мог придумать, чем себя занять, а в восьмом часу наконец придумал. Достав припятанную к празднику бутылку виски, подаренную коллегой ко дню садовника, он начал пить. С каждым глотком становилось легче. Душа наполнялась блаженством, освобождаясь от давящих, как могильная плита, мыслей. Клавдия Митрофановна очень обрадовалась внезапному появлению дочери и внука. Мудрая старушка не стала расспрашивать Марину о причине ссоры с Иваном. Не хотела бередить ей душу. Но на следующий день за завтраком, не удержавшись, которая который раз дочь носа в ней способность лаской и хитростью держать мужа в узде. «И в кого ты такая уродилась, глупая?» — качала головой Клавдия Митрофановна. «Мама, ты опять за свое?» «Совсем не следишь за собой. Посмотри в зеркало. Ходишь с косой, как клуша деревенская. А этот цвет волос, как мышь серая, ей-богу. А надо быть городской». «Дождешься, Иван найдет себе модную штучку. Что потом делать будешь? Снова по юбку спрячешься? Хватит, пора учиться женским премудростям!» Марина, в который раз, выслушивая материнские наставления, не выдержала и разревелась. Кравдия Митрофановна была женщиной прямолинейной, хваткой. Всю жизнь командовала собственным мужем, коллегами по работе и даже начальником. «Хватит ныть, отставить слезы!» Командирским голосом закричала мать. «Мы ему покажем, какой красивой ты можешь быть!» «Как покажем? Ты о чем?» Марина не понимала, куда клонит мать. «Вот сейчас я сделаю тебе модную прическу и волосы покрашу в яркий рубиновый цвет. Всем бабам на зависть и мужикам за заглядывание. Станешь настоящей красавицей, и твой Ваня никогда тебя не бросит. Станет, как шелковый, вот увидишь!» Клавдия Митрофановна была женщиной не только мудрой, но и запасливой. Ее сараи, кладовки, антресоли, чердаки, коморки и чуланы ломились от разного хлама. Ничего не выбрасывалось. Все хранилось до лучших времен. Бережливая старушка полезла в кладовку, порылась в старом чемодане и извлекла на свет божий флакон с рубиновой краской. «Советское качество! Это тебе не современная еруда!» сказала Клавдия Митрофановна, и заговорчески подмигнула дочери. «Готовься! Сейчас будем тебя стричь, а потом красить!» «Разве ты стричь умеешь?» – удивилась Марина. «А как же! В молодости курсы парикмахеров закончила!» Про курсы старушка сильно преувеличила. Все ее парикмахерские навыки сводились к тому, что когда-то она стригла гривы и хвосты колхозным лошадям. И так ловко у нее это получалось, что ее хвалили и односельчане, и конюх, и представитель совхоза. Поэтому сейчас она была уверена, что результат будет превосходным. Кладия Митрофановна к старости стала подслеповатой, а если учесть ее опыт в махерской практике, можно представить, какую прическу она срудила на голове дочери. Опять же, представления о моде у всех разные. Модной Клавдия Митрофановна считала прическу под горшок, но с поправкой на манеру исполнения стрижки. Волосы нужно обрабатывать не ножницами, а лезвием, добиваясь эффекта рваных, прорезанных кончиков. В результате стараний мама Марина стала смахивать на ощипанного и намокшего воробья или тифозную женщину, которую обстригли кое-как. Взглянув в зеркало, Марина испытала шок. «Мама, это что такое?» «Ты ничего не понимаешь. Сейчас ты выглядишь гораздо моднее. Вообще-то образ еще не завершен. Рано делать выводы. Впереди окрашивание волос. В конце увидишь себя, ахнешь». Марина смирилась с тем, что увидела в зеркале. «Больше ее толстой косы нет. Теперь прическу ничем не испортишь. Хуже уже не будет. Это точно». Поэтому она без уговоров позволила матери продолжить превращать себя в писаную красавицу. После смыва краски с волос Марина ощутила легкий зуд головы, потом зачесалось лицо. Ближе к вечеру зуд усилился, и кожа шеи, лица и головы покрылась красными пятнами. Аллергия. Как выяснилось, краска была просроченной. На флаконе стояла дата выпуска – 1981 год. Получается, он несколько десятилетий провалялся в кладовке, осенила Марину. Вначале она даже не поинтересовалась сроком годности и не обратила внимания на слова мамы о том, что краска советского производства. Вот и результат. Насыщенный рубиновый цвет волос, несомненно, завершил образ, придав Марине еще более нелепый вид. А в сочетании с красным слегка отекшим лицом, усыпанными алыми пятнами, она выглядела поистине устрашающе. Ко всем бедам просроченная краска еще и потекла. Марина заметила это, когда сняла с головы пелое полотенце, ставшее Рубиновым. Но сил на то, чтобы снова помыть голову, полностью удалив краску, у Марины уже не осталось. Она и так измучилась, пока мать ее стрикла и красила. Истерика по поводу своего внешнего вида продолжалась недолго. Мысли о прическе Рубиновой вороби отошли на второй план. Теперь Марину больше заботило собственное здоровье. Пятна на коже увеличились на глазах. Зуд становился нестерпимым. Больницы или врача поблизости не было. И Марина, оставив сына у матери, рванула на станцию, чтобы успеть на последнюю электричку. По приезду в город она планировала купить в аптеке противоаллергическое средство, а утром отправиться в поликлинику. Пока Марина мчалась на электричке в город, Тузиков методично напивался. Он пил и думал, как жить дальше. Виски, въедаясь в мозг, постепенно меняло восприятие Ивана окружающей действительности. За окном снова разбушевалась гроза. Засверкали молнии, загремел гром, поток ливня стоял стеной. Ивану вдруг почудил, что за окном показалась физиономия какого-то чудовища. «Но как? Пятый этаж!» – лихорадочно соображал он. Подходить к окну Ваня не решился. Подложечка неприятно засосала. И тут грянул звонок в дверь. Тузиков от неожиданности дернулся и перевернул стул. «А вдруг это чудовище пришло?» Испугался Иван. Кое-как у уняв страх, собрав остатки воли в кулак, он вышел в коридор, зажмурился и резко распахнул дверь. Опять кто-то выкрутил лампочку в подъезде. Лестничную площадку освещал лишь слабый свет, падающий из открытой двери. Ваню качала, как моряка, во время сильной качки. На пороге стояла Марина. Лицо жены показалось Ивану каким-то чужим. «Это не моя жена, это чудовище!» мелькнула кошмарная догадка. Стекающие по шее рубиновые потеки внушали ужас, подозрительно напоминая кровь. Торчащие вместо волос клочья тоже были испачканы кровью. Язвы на лице смахивали на трупные пятна. Вдруг чудовище заговорило голосом Марины. Не владея собой от страха и повинуясь инстинкту самоохранения, Тузиков резко захлопнул дверь. И закрыл ее на все замки. Потом дрожащей рукой поставил на место собственную отвившую челюсть. Неведомое существо начало ругаться, но Ваня ничего не слышал, так огрохнулся грохнулся в обморок. Марине пришлось ночевать у соседки. Утром она еле застучалась на Ивана. Сонный, еще немного пьяный, подшатываясь, он открыл дверь. Признав во вчерашнем чудовище свою жену, Ваня расплакался от счастья, ведь бедняга всерьез думал, что сошел с ума. Пройдя в ванну и ставившись на себя в зеркало, Тузиков отметил, что теперь его голова седая полностью. Иван понял, что надо срочно налаживать семейную жизнь. Страдая жутким похмельем, он принялся разрабатывать план по собственной реабитации перед женой. Напряженная атмосфера в доме давила на супругов два дня. Но потом лед, недоверие и обид начал трескаться, после чего был унесен в небытие поводками крепнущей взаимной любви. Тузиков навсегда отказался от спиртного. Отношения супругов с каждым днем становились все более доверительными и уважительными. Исчезли разногласия и прекратились скандалы. Они искренне удивились, как раньше могли не замечать, что безумно любят друг друга. Новая прическа жены Ване очень понравилась. Отныне Марина стрижется только у мамы. Окрасит а волосы сама. Покупая краску, обязательно проверяет срок ее годности. Седые волосы мужа нисколько не смутили Марину. Напротив, она отметила, что теперь он выглядит импонзантно и более солидно. В отношении супругов Тузиковых начался новый этап. Без ссор и скандалов, обитых упреков. Отныне жили они в мире и согласии. И жизнь их была похожа на бесконечный медовый месяц.